Жилой комплекс Кватора, Квартиры от 5 миллионов семьсот пятьдесят тысяч. Друзья, всем привет. И в сегодняшнем выпуске Жилой комплекс. Кватро, который состоит из четырех корпусов, находится в все Квартира от 5 миллионов 750 тысяч, со статусом квартира – полная стоимость в договоре, сделку можно провести дистанционно через любой банк и так далее. Также в этом выпуске будут апартаменты от 1 миллион 800 тысяч, тут же а, по соседству. И напомню про квартиры, которые находятся на улице Летняя. Три квартиры с ремонтом в трех минутах пешком от моря. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас мы взлетим на коптере вот евгений уже занимается полетом а, покажем все окрестности кстати до центра сочи всего лишь минут 15-20 на автомобиле до моря около 20 минут пешком там же, же дистанция поэтому если вы не хотите ехать на автомобиле можно воспользоваться электричкой место абсолютно ровное огромная благоустроенная территория детские спортивные площадки благоустроенная набережные речки кстати где можно половить рыбу территория само собой закрытая видеонаблюдения нет никаких проблем с парковкой абсолютно абсолютно вся инфраструктура детский сад, поликлиника, Сбербанк, рынок и так далее, так далее все находится в непосредственной близости. Смотрите, ничьи интересы не ущемляются. Есть даже место для курения. За территорией тоже есть спортивные, детские площадки. Можно поиграть в футбол. Очень клевая территория. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления по жилому комплексу Кватер. Вот шокбаум. Чужой тут не проедет, не пройдет. Кстати, на первом этаже есть коммерция. Можно выпить кофе. Здесь же находится МФЦ. Там на горизонте жилой комплекс Босфор. Это... Рынок, въезд в жилой комплекс Кватра, Тут же отделение полиции, широкие асфальтированные дороги. Вот он, Сбербанк, прямо возле дома. И вот вы по ровненькой дороге. Идете на один из лучших пляжей в Сочи, это пляж Дагамыс. Черешня 250, арбузик 100, апельсины 150. До пляжа была дорога прямо, но я решил еще перейти речку и показать, насколько тут инфраструктурное место. Речка, кстати, красивая. И дамбу укрепили. И в данный момент там дамбу укрепляют, я видел. В общем, по территории тут я не буду бродить, но все тут в радиусе, не знаю, 200-300 метров имеется, ну, абсолютно все. Кстати, вот здесь вот а гимназия, детский садик, поликлиника. Вот прямо напротив. На пляж я не пойду сегодня, но в самом конце данного видео выскочит ролик с названием «Срочная продажа. Три квартиры с ремонтом в трех минутах пешком от моря». И там, кстати, я показываю пляж, как он выглядел на тот момент. Но сейчас он стал еще лучше, потому что там активно велись работы по благоустройству данного пляжа И давайте еще раз, там жилой комплекс Кватро, место под солнцем, Босфор, речку перешли И вот тут на прилегающей улице также расположилось множество всевозможных магазинов, аптек, пекарни и так далее, так далее ну, очень красивое озеленение выгул собак запрещен есть пандус для колясок есть парковка для великов на несколько квартир получается тут отдельный вход заходим и попадаем в квартиру площадью 27 квадратных метров смотрите здесь преимущество это высота потолков 4 метра то есть можно сделать второй уровень Санузел совмещенный, панорамное окно, то есть три световые точки. То есть кухонная зона там, это гостиная, а там спальня. Вообще получится креативная квартира. Дальше. Это 24,8. 20... Это 24,8. 24, Получается два больших витража, высота потолков такая же 4 метра. То есть тут кухонная зона, и над кухонной зоной, кстати, можно сделать зону-спальню. Кто-то тут пользуется водой. В общем, санузел совмещенный. Ну вот, она, по-моему, и получается, да? 5,750, если вы Минимально 5,750. Да, 5,750. Двигаемся дальше. Это 37. С половиной. 37,5. такой же санузел нормальных размеров, и тоже угловая квартира. Ого! Четыре световые точки. Но вид уже выходит именно во двор. Да, вид. Вот во двор. То есть... И по этой стороне у нас 34,4 в обе квартиры. 34,4. Ну, здесь солнышко будет после обеда. Стекла, кстати, тонированные. Но со статусом квартиры, с такой высотой потолков. Нет таких цен. Проходят ипотеки. Проходят ипотеки, да, любого банка. Я сказал, полная стоимость в договоре. Это тоже 34. 34,4. 34, ну, понятно. На С той стороны вас будет не видно. Вы будете всех видеть, а вас нет. И? 30,5 квадратных метров. 30,5. Тоже вот здесь можно сделать второй уровень. И здесь можно сделать второй уровень, вот это прикольная планировка. Квартира на тихую сторону. Да, квартира на тихую сторону, сторону речки. Ну вот, как-то так. Я специально углубился в «Алеандр», чтобы насладиться этим запахом. Друзья, теперь по ценам. Минимальная стоимость 5,750. Следующая идет у нас 27 метров, она 6,360. Потом 30,5 метров, 7,186 ее стоимость. И 37 метров, 37,2. Она стоит 8 миллионов. С понедельника будет подорожание на 5%. процентов. Также хочу напомнить, что еще не продана квартира в старом фонде на улице Армавирская на четвертом этаже. 32 метра в таком жилом состоянии, но зато цена 6 миллионов 800 тысяч. Что еще? Обязательно посмотрите видео по Трем квартирам возле моря. Ссылка выскочит в самом конце этого видео. Там минимальная стоимость 10,5 миллионов с ремонтом за 36,5 квадратов. Там же вы увидите пляж в этом видео. Ну и подпишитесь на канал, если до сих пор вы этого не сделали. Поставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну и ждем вас во всех соцсетях. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал WalkStreet. До новых видео. Пока.